Это сейчас. Корректировать слабое зрение Юлия пришла к врачу-офтальмологу, а до этого несколько месяцев пыталась исправить проблему с помощью уникальной методики, которую активно рекламировали в соцсетях, как выяснилось позже, шарлатаны. Сами упражнения были... ну. Достаточно тоже странные к зрению не очень относились. То есть, например, надо было смотреть на свечку ночью. То есть, зачем на нее надо было смотреть? Я так и не поняла. Для меня было шоком, то, что у меня зрение не улучшилось, а ухудшилось. Десятки тысяч рублей за сомнительные манипуляции врачи говорят легко отделалась. Могла и ослепнуть. Но есть такие заболевания, не лечение которых ведет к потере зрения, к необратимым изменениям в органе зрения. Самозванцев и лжелекарей в интернете, увы, немало, но страшнее другое армии доверчивых подписчиков.